Всем доброй ночи. Итак, друзья мои, как обещала, сегодня я дарю вам еще один ритуал, связанный с характерниками. Характерники. Воины-ведьмаки. О них рассказывали легенды. Говорили, что они неуязвимы. Для того, чтобы набраться навыков, они уединялись на много лет, иногда в островах, иногда в лесах, жили аскетично, являлись поклонниками древних культов. Для того, чтобы вы имели представление о них, для начала я хочу попросить вас открыть мой ролик, называется "Характерники", ведьминая изба, и посмотрели о характерниках, чтобы понять, кто они были. В любом случае, я думаю, что любой человек, который живет на земле характерников, а земля характерников – это Украина, знает о них не понаслышке. Они были язычники. Их так и называли – язычниками. И они этим гордились. И говорили, что они никогда не предадут дедовскую веру. И именно это придавало им сил. Они были под защитой древних богов. Я вам уже рассказывала о том, что один из моих наставников, Макарий, был правнуком характерников. И... Род его матери э, брал свое начало из Украины. Ну, там Запорожская Сечи не только казаки. Воинственное племя. Э, звали ее Ефимия. И когда-то он мне позволил переписать. Переписать обряды заговоры характерников и сохранить у себя. С некоторыми из них я с вами делюсь. Не со всеми, конечно. Великий сохран характерника. Этот сохран нужно повторять три раза в году для того, чтобы у вас не было Даже намека на то, что враги могут вас одолеть, чтобы у вас не было разорений и бедности в этом году. Чтобы у вас было не было, то есть, извиняюсь, не было неволи. Это касается и тюрьмы, и вообще неволи, и всякого разбоя, и прочее, прочее. Обезопасить себя, свой дом. И своих близких потому что мы связаны с ними своей кровью но я хочу вам сказать этот обряд могут делать только те кто хотя бы год хотя бы год пользуется моими работами раньше даже не подходите Любой, кто напишет, можно, я тоже сделаю, я просто заношу в черный список. Хватит, я устала каждому отвечать отдельно. Научитесь слушать. Хотя бы год вы должны делать мои ритуалы только после этого иметь право касаться великого сохрана характерников. Не раньше. Кто недавно смотрит мой канал, этот сохран даже не трогайте. Так, второй момент. По правилам Ютуба он может иногда закрыть сам добровольно комментарии под видео. Если вдруг под каким-то ритуалом или под какой-то лекцией вы не можете войти в комментарии, попробуйте сначала подтвердить, что вам уже есть 18 лет, чтобы вас пустило. Если после подтверждения не открывается, говорите мне. Я зайду, опять там что-то поменяю, чтобы все открылось. Не знаю, почему они это правило вели, но вот это их дело. После того, как вы провели этот ритуал, вам нужно взять некую емкость, чашу, желательно, или хотя бы бокал, не обязательно новый, но тот, который вы там оставите. Черный хлеб. Можно разрезать. Мед. Опять же, в какой-нибудь емкости. И одну монету. Отнести. Значит, наполнить эту емкость пивом. Постарайтесь купить хорошее пиво. Рядом положить черный хлеб кусками, мед, вложить монету, отвернуться и уйти. Говоря при этом, откупаюсь. Это откуп, который вы принесете и оставите. Что нужно для великого сохрана? Могильник. Я вам говорил тогда, что с могильником я буду давать многие работы, потому что могильник это колдовская трава. Еще не раз вам придется работать с могильником. Я уже говорила и повторяюсь, я даю вам уже сильные работы, поэтому подготовьте то, что нужно, если хотите добиваться результатов. Трава могильник, который нужно зажигать и окуривать. Бокал или емкость с водой. Просто с водой. Желательно воду набрать после 12. Мол молча набирать без слов, без разговоров. Черный алтарь. Черные свечи. Характерники проводили, окуривая могильник на природе и зажигая костер. Костер мы здесь зажигать не будем, но источник огня нам нужен. Естественно, трава могильник в том числе. Если у вас есть возможность брать воду с реки, например, было бы великолепно. Или с какого-то другого любого источника. Так. Возьму-ка я сюда. могильник достаточное количество желательно чтобы все сгорело потом сгоревшую траву когда спрашивают куда девать а выкинуть просто потому что она себя исчерпала здесь важно важен источник огня то есть не обязательно чтобы это были восковые свечи. Если у вас есть другой вариант зажигания огня, может быть, какое-то специальное приспособление для поддерживания огня, то годится. Здесь главная сила огня, воды, могильник и ваши слова. Поскольку характерники были весьма аскетичные люди, у них ничего лишнего. Не водилось Поэтому их ритуалы точно также аскетичные, строгие и очень сильные. Попробую прочитать правильно эти слова, чтобы Великий Сохран не потерял свою красоту изречения так что собственно говоря и запишем наберем текст и так пусть горит еще немного Эта трава имеет особые свойства. Ее называли еще соединяющей с миром духов. Поэтому могильник в этом ритуале обязателен. Еще раз напоминаю, люди, которые хотя бы год пользовались, не просто смотрели, а пользовались моими работами и получали результаты, только они вправе трогать этот ритуал и провести. Итак, начнем. Читать нужно три раза. После чего берете воду и умываете лицо. Естественно, перед умывальником. И вытираете лицо подолом или майкой. То есть не полотенцем. Проводи темное время суток. А лучше всего ночью. Итак. Я закликаю тьму и светло. Землею. Землю и небо. В огонь. И воду, Души моих притков пращуров, Силы крови моей. Приди, невидимо рать, Вороньим крылом, Мен не летите, Вильным да лютым, Вовком бесстрашным, В огнем погоняти, Хромом гремите. Вира Дедова, Тремучая, как лис. той спадок, Гордо несу, Что мне не створено, Абы горой стежкою Заповедано Батьками да моим. То мне заговорить, то меня захистить. И покуды кровь свою не зраджу, то сих пир сохран твердой мати. Кровь моя обнов творить. И сберегай меня от вогню, от утопления, от тысячи стрел, Вид сотни куль, вид меча, вид неволи, вид морозу и ветру в поле, вид копкана ворога, вид перечасной кончины, вид суми, вид ганьби, вид будь-якого несчастья оберегом оберегати, сберегти сберегати свитки светло и темрево небо и земля вогонь огонь и вода и сила дедов нехай будет так и так мы будет еще раз я закликаю Тьму и светло, землю и небо, вогонь огонь и воду, души моих предков, пращуров, Силу крови моей. Приди, не видимо радь, Вороньим крылом мене летите, Вильным далютым, вовком бесстрашным, В огнем хромом гремите, Вира Дидова, Дремучей, как лис, усе той спадок гордо несу, Что мене створено, Абы горой С тяжкою заповедана Батьками да дядами моими. То мене заговорить, То мене захистить, И покуди кровь свою Не зраджу, То сих пир сохран твердый мати. Кровь моя обнов творить, и сбережи меня, сберегай меня, от огню, от утопления, от тысячи стрел, от сотни куль, от меча, от неволи, от морозу и ветру в поле, от капкана ворога, от перечастой кончины. От перечасной кончины, от суми, от ганьбы, от будь-якого Несчастья, Оберегом оберегать, оберегаем, Сберегать, оберегаем, оберегаем, оберегаем, світло і темряво, оберегаем, і земля, вогонь і вода. И сила Дидова, нехай будет так. И так мы будем. Я извиняюсь, это очень древний украинский, Хотя я наизусть знаю этот заговор, но я для себя могу с ошибками выговорить, а здесь хочу прочитать все-таки все правильно. Еще раз. Я закликаю тьму и светло, землю и небо. В огонь и воду. Души моих предков пращуров, силу крови моей. придиня не виды мурать, вороньим крылом мен не летите, Вильным да лютым, вовком бесстрашным, в огнем поганяти, Громом гремите, вира дедова, дремуча, как як лис». Усетой спадок гордо несу, Шо мене створена, Аби горой стешкою Заповедана Батьками и дедами моим. То мене заговорить, То мене захистить, И покуды кровь свою Не зраджу, То сих пир сохран твердый мати. Кровь моя обнов творить, И изберегай мене «Вид вогню, вид отопления, від тысячи стрел, від сотни куль, від меча, вид неволи, від морозу и ветру в поле, копка на ворога, вид перечасной кончины, від сумы, від ганьбы, від будь якого несчастья, оберегом оберегати, сберегти, сберегати». Свитки свитло, и светло, тем, и темрево, небо и земля, в огонь и вода, и сила дедово, нехай будет так, и так мы будем. После чего берете, относите ванную, естественно, умываете лицо, неважно сколько раз, чтобы вся вода закончилась, то есть была истрачена. Потом подолом или майка или что у вас одето. Протирайте лицо. Ничего не говоря, молча уходите. Желательно перед сном сделать. Было бы хорошо. Но можно и в другое время, в темное время суток. В течение трех дней выносите откуп, поставляйте под дерево. Говоря, откупаясь, уходите. следует делать, лучше всего делать три раза в году. Ну вот разделите год на три части и сделайте три раза в году. И никакая сволочь к вам не подойдет. Ни власть, ни бандит, ни убийца, никто. И даже если что-нибудь случится, обойдется самой-самой малой кровью. А могло бы быть намного трагичнее. То есть я имею в виду, что если для вас было уготовлено что-то, уготовано, то оно обойдется как можно безболезненнее для вас, потому что эта защита, она защищает жизнь и судьбу человека. Ни для кого вы делать не имеете права. Если вашим детям нет 20 лет, то эта защита через вашу кровь идет и на ваших детей. Если есть, они сами пускай делают. Никто ни за кого не ни вправе ничего делать. Только ведьмы, только колдуны могут это делать. Практик может поставить такой сохран человеку. По фотографии может начитать, после завернуть фотографию в красную материю и отправить человеку. Может начитать э, на имя человека, на фантом. Ну, не мне объяснять, как это делается. Это очень сильный сохран. Если к вам придут люди и попросят, скажут, что у них там что-то случается, или люди, которые не уверены, или не могут это провести, или люди, которые, я уже объяснила, год даже еще не знают эти все работы, они не имеют права трогать это. Ваша энергия должна вообще привыкнуть, вы должны вообще понять, где вы, что вы, куда вы попали, что это такое из себя представляет. Только тогда сметь вообще это трогать. Пока вы не поймете, что это такое за процесс, пока ваша энергия не привыкнет, лучше доверить этот сохран практикам. А те, которые давно знают, делают и получали результат, они могут смело взять и сделать, не боясь последствий каких-то. Просто те, которые как бы ничего не понимают, возьмут сделать, это не опасно, им ничего плохого не будет, просто она не сработает у них, вот и все. Я стараюсь дать такие работы, которые единственные, что могут, например, сделать в отместку, это не сработать. Но никак не наказать человека, никак не навредить. Всем удачи и всех благ. И что сказать, пусть сила характерников вас бережет. У меня много еще в запасе, но я буду постепенно отдавать. Это все нужно понимать, переварить, заслужить и так далее. В отличие от вас, я за это все отвечаю головой. Всего хорошего.